Многие себе задаются вопросом, какую экшен камеру выбрать э, на сегодняшний день, так как есть два конкурента, это GoPro 8 Black и DJI Osmo Action. Э, обе камеры имеют свои плюсы и свои минусы, и об этом я вам сегодня э, попробую подробно рассказать вот так вот рисуют обе камеры лицо э, на солнце у GoPro 8 есть э, такой я бы сказал как бы минус э, так как э, лицо становится не натуральным немножко таким восковым и вот так вот выглядит лицо напротив солнца Э, неспоримое преимущество э, DJI Osmo Action перед GoPro 8 это вот этот э, передний кранчик, который э, можно переключать во время записи э, что вперед что назад вот этой кнопкой на GoPro показывает батарейку время записи и карту памяти насколько осталось карты памяти здесь показывает какой режим теперь что снимаем время записи сколько осталось что включено рокстеди показывает что включен теперь внешний микрофон и в каком режиме снимаем, так что намного удобнее снимать на DJI Osmo э, Action. Э, другое неоспоримое преимущество DJI Osmo Action это э, вот это переднее защитное стекло линзы. Его можно заменить, если вы разбили. Э, легко можно поставить поляризационный фильтр вместо вместо вот этого защитного стекла и э, можно ставить ND-фильтры, э, но на экшн камерах э, с включенной э, электронной стабилизацией картинки я этого делать не советую так что э, на GoPro тоже есть эти поляризационные фильтры но они ставятся только на голую камеру если уже э, ставите э, камеру в э, оригинальный этот медиа э, мод этот э, поляризационный фильтр или там ND фильтры уже, уже поставить невозможно теперь обе камеры снимают э, напротив солнца и я медленно поворачиваюсь вот так вот рисует лицо gopro 8 вот так вот рисует лицо э, dji osmo action на э, встроенных э, режимах э, для покраски видео оригинальные gopro это э, gopro режим у dji osmo action это normal color mode и теперь вот так вот снимает обе камеры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 у GoPro это будет режим Flat Colors и вот так вот выглядит картинка в неподкрашенных профилях и теперь вот так вот снимает обе камеры в плоских режимах DJI Osmo Action это будет э, режим э, DCN-like, а у GoPro это будет режим Flat Colors. И вот так вот выглядит картинка в неподкрашенных профилях. снимает обе камеры в плоских режимах DJI Osmo Action. Это будет э, режим D не лайк, а у GoPro это будет режим Flat Colors и вот так вот выглядит картинка в неподкрашенных профилях. Неоспоримое преимущество GoPro восьмерки перед DJI Osmo Action это э, э, угол обзора камеры. На DJI Osmo Action угол обзора камеры это фиксированный, его можно изменить только отключив э, стабилизацию. Вот такой угол обзора у Osmo Action, когда э, вы, выключена Электронная стабилизация Rocksteady. На GoPro 8 включил широкий угол обзора. Вот так вот GoPro 8 рисует широкий угол обзора. И вот так вот GoPro 8 рисует uh, uh, Super View картинку при ультра широком угле обзора. При таком угле обзора должны быть появляться артефакты и искажения картинки. Так вот, я вам сейчас покажу. Вот лицо вот так вот выглядит. И, и вот такие искажения картинки при ультрашироком угле обзора. И теперь широкий угол обзора на GoPro 8. Вот так вот искажает картинку на широком угле обзора э, камера GoPro 8. И вот теперь более-менее прямые линии на э, GoPro 8 и на DJI Osmo Action при включенном linear mode на GoPro и, и при включенной э, d моде на DJI Osmo Action. Вот, я отключил стабилизацию на DJI Osmo Action и вот видите с того же места, э, насколько картинка, это примерно полметра до этой решетки, здесь стол такой. На DJI Osmo Pocket есть неоспоримое преимущество перед GoPro, что у нее есть режим HDR видео. Но этот режим HDR-видео э, выключает э, стабилизацию Rocksteady. И этим HDR-видео можно пользоваться только, когда вы снимаете стабильную картинку без всякой стабилизации. Вот так вот выглядит картинка напротив солнца. И вот так вот рисует лицо DJI Osmo Action при HDR режиме, но, повторюсь, э отключается функция steady. никакой стабилизации на камере нету. Я вот сейчас вам продемонстрирую, пройдусь, если вам это удобно. Можете даже ходить и снимать в HDR-видеорежиме. Вот такая картинка в режиме HDR на DJI Osmo Action, а на GoPro этого режима нету. И опять же, то же место, но уже с включенным, отключенным HDR-режимом. Это значит, что включена Rocksteady э, стабилизация, и вот так вот то же самое место выглядит без HDR. -а. звук записывают камеры на встроенные микрофоны я специально зашел за деревья чтобы меньше меньше дул ветер и вот так вот вы слышите как записывают звук микрофоны DJI осмо Action и gopro 8 звук лучше пишет gopro 8 обе камеры включены на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 Звук лучше пишет GoPro 8. Обе камеры включены на автоматическая ветрозащита. Автоматическая ветрозащита включена на камерах. Ветер дует. И вы слышите, как записывает звук камеры. Автоматическая ветрозащита включена на камерах. Ветер дует. И вы слышите, как записывает звук камеры. И теперь выключена ветрозащита. И вот так вот записывается обе камеры звук при выключенной ветрозащите. Ветер сегодня большой. И теперь выключена ветрозащита. И вот так вот записываются обе камеры звук при выключенной ветрозащите. Ветер сегодня большой. батарейка садится быстрее на GoPro 8 это очевидно если на GoPro 8 уже 35% а на DJI Osmo Action еще 54% так вот батарейка выигрывает у DJI Osmo Action у меня обе батарейки оригинальные все говорят что GoPro 8 батарейки очень быстро садятся и отрубаются на морозе. Я этого не проверю, но будем верить тем, кто так говорят. И попробую пробежаться. Трокстеди и Гайперсмуф 2. Буст не буду включать, потому что буст на GoPro ухудшает картинку лучше его не применять. Вот так вот Rocksteady и Hypersmooth 2 э, рисуют картинку на бегу. И вот так вот камеры записывают э, видео на уже пасмурную погоду. И вот так вот камеры записывают э, видео на уже в пасмурную погоду. Обе камеры работают с искажениями. То есть поправка искажений включена. Вообще, чеки. Вообще. И пробежимся. Пасмурную погоду. Вот так вот отрабатывается. Обе камеры. вот теперь пол девятого вечера и вот попробую вот в такой темноте поснимать на гупро самый высокий порог iso это 6400 а на джи Osmo action 3200 и вот посмотрим Так вот выглядит картинка при максимальных ISO автоматических, и вот так вот выглядит стабилизация. темно тут немножко посветлее иду быстрым шагом вот теперь снимаю в темное место и попробую тоже место снять в HDR видео на DJI Osmo Action посмотрим насколько проявится картинка HDR видео на DJI Osmo Action и максимальное SO автоматическое на GoPro 8 Лисы бегают у нас, если видно, и попробую чуть-чуть ну, в темноту отойти, Рокстади три двести на Осмакшн и 6400 на gopro 8 это авто Кто захочет прокачать звук на лучший уровень, придется покупать дополнительные аксессуары для этих камер, так как ни DJI Osmo Action, ни GoPro 8 не поддерживают. У них нету разъемов на 3,5 миллиметра. Mm, придется докупать дополнительные аксессуары. Это... Этот вопрос можно решить дешевле на DJI Osmo Action, так как на просторах китайских онлайн-магазинов вот эту штучку, переходник для микрофона и зарядки DJI Osmo Action можно купить за примерно 15 долларов. Плюс в моем случае микрофон DJI, он такой гнущийся, он стоит примерно 10-10 долларов, так что цена вопроса 25 долларов. И ваша камера DJI Osmo Action уже будет записывать звук э, намного лучше, чем встроенные микрофоны. Если вам не хватает дополнительного холодного башмака, примерно за 6-7 долларов можете докупить вот такой башмачок холодный который ставится на оригинальную рамку и у вас уже полный полный набор для для видеоблогинга об этом у меня есть обзор так вот цена примерно 15 долларов для э, возможности подключения звука и плюс можете э, подключать зарядку заодно а на GoPro 8 немножко все посложнее. Есть два варианта. Или покупаете оригинальный медиамод, э, который стоит на сегодняшний день, и он то есть, то нету. Э, в продаже он стоит примерно 80 долларов. И подключаете или э, используете... Его внешние микрофоны встроенные, или подключаете, опять же, какой вам надо микрофон, эта цена вопроса уже будет стоить 80 долларов. Но уже есть здесь два холодных башмака уже сразу. На GoPro восьмерке можно пойти и другим путем. Можно, если у вас есть или, или вы купите переходник для микрофона, он стоит 50 долларов в онлайн-магазине, в официальном у GoPro, не знаю, может в китайских есть и подешевле, но в онлайне магазине он стоит 50 долларов примерно, так вот тогда вам придется докупать к этому переходнику для микрофона, придется докупать еще рамку, рамка на восьмерку от Юланзи стоит примерно 30 долларов, так что вставляете камеру в клетку этот переходник микрофон оставляете тоже есть специальное место предназначено в этой клетке и плюс докупаете какой-то микрофон я цену микрофона здесь не буду как бы обострять так как это уже ваше дело какой вы будете покупать микрофон просто разница цены 15 долларов без микрофона 80 долларов с микрофонов, с микрофоном этот оригинальный или 50 долларов э, э, старый переходник для микрофона от GoPro старой модели и плюс э, клетка рамка от Юланзи примерно 30 долларов плюс микрофон, так вот цена примерно, калькулируйте цена какая получается для вас. Теперь я скажу лично свое мнение. В пасмурную погоду э, DJI Osmo записывает не так хорошо, но и GoPro тоже как бы, как бы ухудшается картинка. В солнечную погоду обе камеры записывают э, видео очень хорошо, но есть артефакты по поводу покраски э, лица, и по поводу покраски остальной картинки у, у GoPro 8. GoPro, э, DJI Osmo Action делает картинку более натуральной. Э, если уже не хватает, можно насыщенности э, добавить и в редакторе. Так что э, в моем случае я предпочитаю картинки в солнечную погоду от DJI Osmo Action. Это мое мнение. Можете вы с ним не соглашаться. Можете писать комменты, как вы считаете лучше. Я все комменты разумные принимаю, отвечаю на вопросы тоже. Так что вот мое такое мнение. Какую камеру вам покупать, я вам не советую. Так что деньги тратите вы, а не я. Мои деньги потрачены вот здесь. Так что я имею право говорить лично свое мнение. Мое мнение на сегодняшний день из-за кожи лица когда э, записывает GoPro я ненавижу эту картинку от GoPro. Это личное мое мнение а э, DJI Osmo Action делает более натуральную картинку и такие более натуральные цвета. Так что вот как-то так пишите в комментах под видео, какую камеру выбрали вы, почему. Цена на сегодняшний день GoPro 8 официальная по акции на странице GoPro, та же самая, что официальная цена. Это у меня 329 фунтов, то же самое, что DJI. Так что на этот день, до 5 апреля, по-моему, цена Практически одинаковые, если, если DJI не сделала какую-нибудь э, скидку, на, например, на, на 50$, долларов, говорим об э, официальных ценах в официальных магазинах. Какую камеру выбрать вам, решать вам, напишите в комментах. Э, кто зайдет после этого обсуждения, будет знать, почему эту, а почему не эту. Или Какие-то преимущества или какие-то минусы, может, тоже вы найдете в своих камерах, запишите. Всем это будет полезно. Э -э информация на YouTube бесплатна. Так что делитесь с ней. И спасибо всем за внимание. Палец вверх. Подписывайтесь. И до следующих встреч. Чао, пока.